всем привет дорогие друзья с вами канал крипто в этом видео расскажу о новой интересной монете называется Safe and Sure. в общем для чего как бы создана данная монета на самом деле я посмотрел интересно они просчитали саму монету интересно они все построили поэтому у них как бы курс высокий и мне кажется он будет довольно таки долго так держаться так и будет децентрализированное страхование блокчейна получается у нас это децентрализированный как бы, страховой рынок в общем особо мы вникать не будем Скажем так, в саму систему, для чего создана была данная монета. Мы просто сразу пойдем дальше и посмотрим, как это все построено, и как мы сможем на этом заработать хорошие деньги. В общем, по спецификации у нас здесь тоже мастерноды и постмайнинг. Алгоритм Quark, всего 21 миллион монет, время блока 60 секунд. Как видите, они сделали ограничение на мастерноды, то есть, всего максимально можно, может быть запущено 33 мастерноды. Даже если у вас получается будет денег на мастерноду, то это значит, что вы ее не сможете запустить. Вам как бы придется вылавливать момент, как бы ждать очередь, когда кто-то выйдет, чтобы вы смогли зайти в данный момент. Поэтому не будет слишком большого количества монет, не будет инфляции. И не будут пропадать монеты. Скажем так, сливаться в тупую на бирже. Поэтому как бы. Поэтому и держится цена, я не знаю, это как бы очень круто, когда они сделали э, ограниченное количество мастер то есть увеличили спрос на это, э, должно, в принципе, получиться все отлично. И, кстати, у них написано, э, с каждым годом количество монет будет, точнее, ну, награда э, уменьшаться на 10%. То есть награда будет уменьшаться, цена будет расти, ограничение такое же остается. Как по мне, так это вообще прям круто получается. Люди все будут больше хотеть купить, скажем так, данную монету, запустить ноду. А так как добыча уменьшается, монет становится меньше. И все же опять это же ограничение, цена будет расти. Ну и соответственно будем наблюдать развитие самого блокчейна, как они будут двигать свою идею дальше. В принципе, они уже есть на биржах. Также у них есть социальные сети, Discord, Twitter по стандарту там. Поэтому заходите в Discord, получайте актуальные новости. И, кстати, кто надумает там запускать Charlotte ноду, я оставлю канал в описании. Там можно будет запустить, скажем так, на любую монету ноду. Поэтому ссылочку я оставлю то тоже в описании. Ну, в общем, пока мы на этом останавливаться не будем. Кошельки по стандарту у нас, скажем так, на любой вкус и цвет есть. Здесь как бы тоже ничего особенного нету. Здесь идет распределение, скажем так монет, да, они будут, скажем так, раскиданы, то есть это маркетинг, там разработка на команду, там, ну, сами понимаете, раскидали деньги куда надо. И самое интересное, что когда у них были боунти-аэродропы, вот раньше там в начале, они их делали очень-очень маленькими, то есть призовые, скажем так, места за выполнение там определенной работы, они реально, как бы людям много, так скажем так, халевых монет на руки не давали чтобы во избежание потом когда вы начнут их все сливать с курса и так как бы им тоже ударило по карману и по развитию проекта в общем на биткоин как видите, появились 18 сентября мне кажется грубо говоря за почти за месяц они очень круто двинулись хорошо развиваются большое количество просмотров топика здесь как бы такая же информация как и на сайте мы здесь задерживаться не будем идем дальше как видите на мастер ноды онлайн стоимость одной монеты у нас сейчас в районе 4 долларов как видите у них тут качели небольшие были но в принципе они стартовали с трех потом те кто вложили в самом начале ребята уже почувствовали хорошие деньги сразу же представьте запустили ноду да она у вас окупилась у вас две ноды и плюс Курс вырастает до 5 долларов, то есть просто вообще колоссальные, колоссальные деньги, прямо огромный плюс получается. Так что такие вот дела. Ну сейчас, как видите, нода стоит 4 тысячи баксов, как по мне, это тоже очень хорошие, большие деньги. Но все же, блин, видите, тут сложно будет попасть, скажем так, с запуском ноды. Даже если у вас будут бабки, которые вы потратите, не факт то, что вы сможете сразу запустить. Придется постоянно мониторить, ловить момент когда сможете запустить, потому что окупаемость за месяц вы получите еще такие же, блин, деньги. Так что, в принципе, все круто, блин, mm -hmm. не, ну классно они прочитали проект, вот это ограничение нот, довольно-таки прикольная вещь, и блин, даже если там нету каких-то там, блин, даже просто ограничения делают, уже можно зарабатывать большие деньги на этом, я не знаю, а то, что дело по 50, по 100, по 200 нот. Там нужно, чтобы у тебя проект реально хорошо развивался. А даже можно, допустим, у тебя херовый проект, но у тебя есть ограничения, хорошо все просчитано. Даже можно при плохом развитии держать хороший курс и, блин, всегда быть в плюсе. Как бы с этим понятно, все. Как бы еще как вариант постманингах, ну, здесь актуальнее будет ноду. Если есть нода, просто ждешь, потом берешь и активируешь. Так что вот такие вот дела. Ладно, что мы посмотрим по бирже. Как видите, они недавно еще на CryptoBright залистились. Здесь торги довольно-таки неплохие. Суточный объем 22 биткоина. Хотя, как бы, сутки еще, не знаю, как, с какого момента они них отсчитывается. Я думаю, это не полностью сутки, поэтому здесь объем должен быть побольше. Тем не менее, люди, многие покупают монеты. Смотрите, они просто тоннами грибут. А покупают огромное количество монет. Просто смотрите, они просто берут это выгребать эти монеты. И потом, конечно же, образуется огромная очередь. Также на Cerex24 есть. Здесь конечно не так активно торги идут. Но тем не менее все зак... берут, делают хорошие затары, хорошо закупляются. И на Ecodex. Все пытаются купить, а потом уже конечно же торговать. В принципе, правильно и так все и делают. В общем, я вам идейку подкинул. Проект интересный. Подумайте о данном проекте. Напишите свои вопросы в комментарии. Там. Поддержите видео лайком, подписочкой на канал. Пока у меня на этом все. Давайте. Всем удачи, всем профита, всем пока.